Ремонт автомобиля своими руками. Кто-то считает это выше своего достоинства, а кому-то ремонт автомобиля доставляет истинное наслаждение. Ведь при таком подходе в качестве можно быть уверенным на 100%, ведь делаешь все для себя, своими руками. Благо на сегодняшний день дефицита в запасных частях и материалах не наблюдается, а у каждого уважающего себя автолюбителя в гараже найдется вот такой набор. Профессиональные инструменты предназначены для сборки, обслуживания и ремонта машин и оборудования. Вот в таком зеленом чемоданчике найдется все необходимое для ремонта машины – биты, ключи, головки, рукоятки. В самом большом наборе – 150 предметов. Стоит отметить, какие бы испытания не выпали на долю чемоданчика, ни один ключ, ни одна головка не выпадут из своего гнезда. Многие профессионалы уже отдали предпочтение этому инструменту. Впрочем, взяв в руки инструмент сата, профессионалом становится любой.